Ага. Дом а, стоит на крыше. Да, сходите в туалет. Унитаз кирп ногами. Тут за мной стимул. Праздничные дни он полный. Припарковаться абсолютно нет. дополнительно. А это что? Музей интерактивный. Надо подойти и узнать, что же там такое. Ага, дом а, стоит на крыше. Так. Здравствуйте. Вы не работник данного заведения? А расскажите, что это у вас такое интересное? Музей, все Напротую, ванная комната на подолке Это можно все испытать, меня почему-то шатает Да, конечно, у нас на клан дома 13 градусов И э, что, можно лечь на кровати и что будет? Вы привязываете посетителей или как это происходит? Мы не привязываем посетителей Нет? Понятно Хорошо, Ну достаточно Почему меня э, качают? Потому что у нас на клан дома 13 градусов И а... это вот происходит э, да 13 градусов я не знал об этом спасибо обойду вокруг Ха -ха. удивительно Бильярдный аппарат. Нужно иметь очень хороший, чтобы здесь находиться. Пол вверху. Все предметы находятся вверх ногами. А прикольно Нет, вроде прямо На ага. Так, все. Всё. Да. Да. Да. Здравствуйте, как ваши ощущения? Вы знаете, я вроде сегодня еще не пил, но меня шатает. А вы, мне можете, а вы мне не можете рассказать, что эти 13 градусов, то есть как, почему такой эффект возникает при этих градусах? Частично теряется гравитация. Вестибулярный аппарат теряется в этой обстановке и не может сразу правильно выбрать, как находиться человеку относительно пола, скажем так, потому что мы все время привыкли ходить перпен... перпендикулярно к земле. Правильно? То есть если 14 градусов будет эффект, вот еще такой хуже. же еще хуже? Да, еще хуже будет эффект. То есть головокружение, шаркое состояние, и 14 градусов, таких наклонов уже и нет нигде, потому что 13 градусов, вот такой наклон самый максимальный, который только есть. Достаточно, там, 5 минут, кто-то вообще не чувствует вот этих вот изменений. То есть вы уже не чувствуете, да? Нет. Я уже не чувствую, я уже все Адаптирую. Да. Здравствуйте. Заходите, если сумеете. Да, да, да, да, да. Да, сходите в туалет. Унитаз вверх ногами. Спасибо. Еще не были на втором вы спустились или вы были раньше да забавно